Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас короткий урок, посвященный созданию групп ВКонтакте. Пока только созданию, о продвижении мы поговорим чуть позже. Создать группу ВКонтакте на самом деле очень просто. Но вот продвигать ее и зарабатывать уже этим, это вопрос, вопрос времени, сил, да, и ваших уроков возможности и умений сколько времени вы можете уделять группе у меня вот несколько групп вконтакте например вот наша школа seo для грудничков это как одна из последних планируется конечно замысла тут широкие также мой заработок в сети это я создал группу по моему самую первую а может быть вторую я не помню Здесь тоже немного человек, я, в принципе, не раскручиваю, но здесь начинал раскручивать. И здесь, собственно, я выкладываю все, что всё, что касается заработка инвалидов, обучения инвалидов, также, кто ищет работу, seo материалы. Вот этот марафон, кстати, я посетил, но не, не очень был там обрадован этим марафоном, но это не важно, может кому-то это и а, пригодилось. Сначала а, здесь еще а, а, посты, допустим, людей, которые и ищут учеников, например, японского языка, наши видео разнообразные, а, ви музыкальные видео. Также обзор каких-то сайтов интересных, может быть, скрины для инвалидов. Вот, но эта группа, она хоть называется Мой заработок в сети, но она здесь есть, вот видите, разместить рекламное объявление. Но она, вообще-то, у меня на самом деле не для заработка, а для поиска команды, опять же, для нашего сайта. Сайта продвижения плюс, рекламный шалаш. И не только команды сотрудников, но и также и заказчиков, естественно. Вот так здесь также наши, наши партнеры, которые нам помогают в поисковом продвижении. Как вы можете видеть. Да, в общем, здесь все, что все что угодно. Например, всякие интересные видео, которые я нахожу. Иногда здесь перепосты. Вот, кстати, сообщество. Называется «Убейся позитивом». Как вы видите, здесь у нас 3 миллиона 644 тысячи человек. И, таким образом, разные здесь и, можно сказать, и цитаты, и какие-то видео, да, видеть смешные, может быть серьезные, то есть так группу надо э, вести, э, группу надо вести, группой надо заниматься, искать, допустим, всякие э, вещи, всякие видео смешные. Э, я еще ее попозже ее попозже посмотрю, я иногда захожу, смотрю. Что тут творится, да, в этой группе. Ну, и, соответственно, тут реклама. Как вы понимаете, если 3 миллиона, да, реклама тут совершенно уже по другой цене идет в этой группе. То есть, можно и посмотреть видео хорошие и Чел... человек, да, который все это делает, и, соответственно, зарабатывать на рекламе. Также у меня есть группа, которую я создавал для заказчика. Для заказчика, который нам написал отзыв, это всем нам известная, всем нам известная мадам, салон мадам Грицацуева, женская одежда, больших размеров. А где она у нас? А куда она делась? А вот она. Вот, это магазин женской одежды, здесь тоже не так много народу, но в принципе здесь народ и не обязателен, потому что эта группа не для того, чтобы было много участников, а эта информативная группа, она находится, находится она, допустим, в поисковике по запросу, и человек видит, может перейти на сайт может перейти, позвонить, узнать, может посмотреть модели одежды, кстати, они все уже э, изменились, потому что э, сейчас, э, за, ну, здесь я разместил э, ссылки уже э, разнообразные, свою, допустим, пригородную линию, и вообще, э, так как э, заказчик сейчас с нами не работает, поэтому, естественно, мы э, даром тоже времени нет, а заниматься как бы без оплаты, сами понимаете, потому что мы платим, нашим сотрудникам, а если нам заказчик не платит, то с чего мы будем платить сотрудникам. Так что здесь у меня тоже все что угодно размещено, и музыкальные тоже композиции, и перепосты опять же разные смешные. Вот таким образом сам снимаю какие-то видео, допустим, песни какие-нибудь. Таким образом, группу мы а, создаем как? Мы идем, мы идем на страницу, а, мы идем а, группы, да, в раздел группы, создаем сообщество. Создаем сообщество и называем его. Например, я хочу создать группу. Обмен разумов. А, значит, это у нас... Это у нас... Ну, пускай это будет для дискуссии обмена мнениями. Пускай так. Тематика. Сообщество по интересам. Блок. Тематика. Значит, это будет у нас а, образование. Там, так, как там будут курсы. Все Сообщество. Создано. Описание сообщества. Опишем. Ну, я ее еще буду редактировать. Это я вам просто показываю небольшой такой отрывок, как создавать группы. Все, как вы видите, вообще, вообще все очень просто. Группа. Или лучше так сказать, сообщество, обмен разумов, по-английски По это можно назвать красиво, было задумано... Ну не будем писать мной, будем, но ну, будем писать скромно, было задумано, хотя действительно я придумал двадцать, ну может не первый, двадцать пятого октября две тысячи восемнадцатого года для для Раз размещение э уроков по различным направлениям, по различным направлениям э направлениям, по различным направлением, а именно а оп, направлением различным направлением, например, обучение иностранным языкам Обучение о игре на музыкальных инструментах, компьютерные курсы для новичков и про Что еще можно? А, значит, а. обучение Рукоделию. А. Обучение различным в общем различным творческим и творческим и ну собственно творческим профессиям я в принципе буду переделывать тут будет значит суть в чем состоит суть. Суть сервиса в обмене, в обмене, в обмене обучающей информацией, обучающей информацией, например... Например, за урок английского вы. Например, за урок английского. Так, английского я вы а, можете найти а, урок по интересующей вас те теме. А. Сначала обучение про про обучение е про обучение Проходит онлайн не обязательно на нашем сервисе. Обязательно на нашем сервисе. А по договоренности. А по договоренности. То есть, понимаете, здесь мы как бы, можно сказать, что посредники, но на самом деле и свои уроки мы тоже будем сюда выкладывать. Э что я умею, я тоже выложу компьютеры, по компьютеру что знаю, допустим, по языкам. Э э все, что, все, что могу. да э И э также все желающие да, могут... Э Почему я написал, что сначала онлайн? Ну, потому что, допустим, если кто-то напишет, что он обучает английскому, и ему нужен, допустим, урок там, по игре на гитаре или по компьютерным курсам, и э, люди э, созвонятся, да, спишутся, созвонятся, договорятся о встрече, а на самом деле это будет никакой не учитель русского языка, о, или не учитель ни русского, ни английского, а вообще непонятно, кто может он простить за выражение, квартиру обнесет. Но это как бы худший, ну как бы не самый худший вариант, как бы еще. Поэтому для того, чтобы обезопасить, обезопасить всех участников, для этого сначала мы так и пишем, что будьте осторожны. То есть, естественно, если вы с человеком списываетесь, да, вы, может быть, не сразу придете к нему домой, а или он к вам. А сначала где-то встретитесь, поговорите и как вам сработаетесь ли вы вообще, да, договоритесь об обучении, потому что уроки, на самом деле, почему мне это мне пришла в голову мысль, потому что мы и с друзьями так обмениваемся, да, уроками, кто мы даже мы даже и платно Можем сделать друг для друга, потому что в принципе это не, для нас это не, не вопрос, как бы, да. Но, допустим, репетитор некоторым не по деньгам, но кто-то он умеет что-то делать, допустим, человек он умеет делать что-то и хочет изучать английский с кем-то, да, допустим, с носителем английского. А носитель английского очень хочет изучать, допустим, русский. И таким образом получается, что у вас взаимо, такое получается взаимовыгодное обучение, да, которое, за которое ни он вам не платит, ни вы ему. Ну, там уже, собственно, как то, тоже может по договоренности, потому что расценки разные. Например, урок японского, естественно, может стоить дороже, чем э, обучение там, компьютеру с нуля или, допустим, англи английскому с нуля, там, английскому алфавиту. Но это все тоже по договоренности. Вот, а в чем состоит идея именно нашего сервиса в том, что мы эту группу планируем а, расширить а, до <coughs> миллионных... Ну, у меня, да, у меня планы, планы как всегда... Планы грандиозные, расширить, да, и у нас будет для вступления группы, эта группа будет закрытая, и для вступления нужен будет организационный взнос. Организационный взнос будет у нас 10 рублей. Почему? Потому что группа, если будет расти, то понадобится тут модератор, может быть даже не один модератор. То есть надо будет проверять объявления, нет ли там каких-нибудь нарушений, мы напишем потом правила группы, то есть что можно выкладывать. Здесь будут, конечно, ссылки у нас, может быть, и на платные обучающие курсы, но это, это вряд ли, потому что платных обучающих курсов полно, их можно найти где угодно. А идея именно этого сервиса и в дальнейшем еще орг взнос э, пойдет и на создание сайта. Сайт я, наверное, как всегда буду делать на Викс. Хотя, может быть, даже и не на Викс. Я не знаю, потому что э, такой сервис, который я хочу сделать на Виксе. Ну, вот вы все видели, наверное, там сервисы ЮДУ, там AppStadi, допустим, тоже обучающий. То есть, поиск репетиторов. Учись, да, и учи на Апстади. Но там немножко другая система на Апстади. Там платные репетиторы. А у нас как бы так, урок, обмен разумов, то есть урок за урок, грубо говоря. вот. И а, модераторы очень много работы, допустим, у них будет по поиску, а, по поиску именно того человека. То есть они должны, если это онлайн уроки, да, у них должны совпадать какие-то временные промежутки, если это уроки в одном городе, там, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, в Иркутске, допустим, или где-нибудь, не знаю, в Магадане, во Владивостоке, по всей России, собственно, а может быть, даже и да, как я всегда говорю, меж... межпланетный шахматный турнир, да, устроить а, то. Тогда модераторам, конечно, очень много придется работать, то есть им надо будет искать в, этой, в этом, я надеюсь, море информации нужного человека да, и писать, допустим, писать участнику что вот э, такой-то, такой-то, потому что если группа лент, лента, группа будет длинная, то э, он же не будет ее все. Хотя у нас разделы будут, по разделам, естественно. Но все равно что-то, кто-то может пропустить. Вот. Найти, допустим, из одного города, согласовать по времени. В общем, модераторам работы будет куча. Модераторов я планирую набирать, естественно, на дому инвалидов, потому что это, собственно,. У меня уже давно, как бы, эта э, тема, да, этой темой я занимаюсь, поиском работы для инвалидов. Э, работы для инвалидов полно, вот только единственное, э, чего не хватает, не хватает это э, средства, да. Поэтому оргвзнос у нас будет, да, у нас будет в группе 10 рублей. Группа будет закрытая. И оргвзнос будет 10 рублей. И э, дальше мы посмотрим. Может потом она будет... Да, но если она будет <coughs> открытая, кто же нам будет платить оргвзносы? Ну, не знаю, будет ли нам вообще кто-нибудь что-нибудь платить. Это не важно. Главное, э, цель такая. Да, собрать, собрать эти оргвзносы, допустим, и на оплату работы модератора чтобы в месяц у него выходило ну дополнительно да? как, как подработка конечно он не должен будет целый день сидеть в этой группе а допустим ну допустим 5000 да если будет собран у нас такой орг взнос да он пойдет модератору этому на, на оплату его работы допустим пять5000 будет 2 модератора или 3 потом вот. Но это средний, в общем, я не знаю, как пойдет сбор средств, но, в общем-то, в среднем, я думаю, опять же, по времени. Если это будет 5000, да, то это будет, соответственно, один час работы 100 рублей, как у меня всегда на всех сервисах. Поэтому это и будет оплачиваться а столько часов. Он, собственно, и будет проводить не больше. Не будет часами сидеть в группе и постоянно так сказать, смотреть в монитор. А сядет, допустим, там на 2 часа или на, на 3 часа, в общем. Почему 5000? Ну, потому что я, я, собственно говоря, не знаю, сколько здесь вообще будет народу, и будет ли здесь вообще народ. Потому что у меня есть группы, допустим, где только я один там их веду. Вот. А для инвалидов тоже, но э, инвалиды как... Э, как-то распределились уже по всем группам ВКонтакте, по, по каким им нравятся, собственно, и новые группы создаются. Допустим, и сбор средств на инвалидные коляски и все что угодно. Так, а вот что я еще хотел э, э, еще. Здесь мы напишем, значит, оргвзнос, Оргвзнос, да? Орга. Взнос для... 100 лен вам группу для вступления в группу составляет 10 рублей средства Идут на оплату работы модератора модератора или модераторов в дальнейшем и, и на развитие сервиса. Потому что такой сервис, конечно, лучше делать не на ВИКСе. Я попробую, конечно, начать на ВИКСе, как всегда, да. Вот, группа у нас, тип группы у нас закрытая. Ну-ка, если частная. А, в, так, по приглашению или подав заявку в частную группу, ну, пускай будет закрытая. Вот обложка сообщества. Обложка сообщества самое интересное, потому что обложка сообщества, если вы хотите создать группу, да, которая будет не только создать, понимаете, создать, как я уже сказал, это пять минут, а вот ее вести, это огромный труд. Это надо, да, сидеть часами и что-то для этой группы делать. Ну, допустим. Обложки здесь у нас не все подходят по размеру. Обмен разумов, что-нибудь. Вот это московский храм, допустим. Но он, конечно, это я в Москве снимал. Вот тут, собственно, я э, просто я устал. Я просто лег. И у храма лежал, да, да, ну это, это, это лирика, да, это лирика. А здесь у меня, собственно, все фото, по-моему, это все фото э, у меня с поездки. Что тут подходит для обмена, это не то. Что тут подходит для обмена разумов, честно говоря, можно поискать в интернете картинки по теме, Интересующие вас, это я говорю вообще для создания групп. Можно из своих. Да, это такая табличка на пути. В его было, да. Вот тут вот было, да. Интересно. Но это все нам не по теме. Это все с поездки у меня с отпуска. Свои фотографии можете делать, да. А у меня же есть. У меня же есть. У меня же есть фотографии. Да, вот тут мои любимые ярмарки вакансий. Где же у меня здесь была фотография? Видите, обложку Тоже надо подумать над обложкой. Это у нас Канонерский остров. Но это скорее подходит к группе на какую-нибудь морскую тематику. Но, ну видите, не вся фотография здесь, поэтому... Поэтому... Канонерский остров очень-очень красивый там. Здесь, как вы можете видеть, корабль. Ну а почему бы не корабль? Такого корабля не каждый еще такой корабль увидит. Так и назвать ее как, как же это да как, как же это по-русски? Как мы воспользуемся нашим? Вот Видите, английский бы мне хорошо бы репетитора найти. А взамен я бы мог тоже чему-нибудь научить. Так и вы тоже не стесняйтесь, не стесняйтесь, что-то умеете, берите и учите, и учите, и учитесь, потому что, понимаете, просто так получать, ну, как бы, деньги, конечно, нужны, да, если это какие-то могут быть работа, там, простая, посты, перепосты, там, да, объявления, Платит и платит, собственно, да, сидеть, ну, кто-то может целый день сидеть, зарабатывать 300 рублей, и инвалиду это очень не помешает. Я не против, просто я за, я за разви развитие, да. Русский, допустим, английский, exchange of mind, да. Как это звучит? Exchange of minds. Да, собственно. И вот мы сюда это вставляем. Ах, вот видите, адрес уже занят, даже, даже значит, может, это я не первый. Ну и ничего страшного. Может, она посвящена, например, чему-нибудь чему фантастическому. Да, вот надо, кстати, посмотреть. Может такие группы уже существуют, и я изобрел велосипед. Но тем не менее, изобрел я его сам 25 октября этого года. Ну хорошо. Обмен разумов 2 будет. Даже 2 есть. Ну вот хорошо 3. И 3 тоже. Ну 4. Да вы посмотрите. Вот видите, группу создать легко, но групп очень много. В общем, все. Обмен размов. Обмен разумов уже.. А мы вот так сделаем. О, прекрасно. Здесь осталось поставить аватарку нам, да? Написать, сделать разделы. Что еще? Управление сообществом. Разделы. Стена на видеозаписи открытые, аудиозаписи открытые, документы открытые, обсуждения открытые, материалы открытые. Так, комментарии, нецензурных выражений нам не надо. Так, ссылки. Вот можно добавлять ссылки, допустим. Участники. Так, Сообщения. Добавить левое, но в левом меню у меня уже достаточно групп. А, и, в общем, вот. Собственно, это я показал только начало. Здесь я еще, конечно, все переделаю, буду добавлять материалы и так далее, и так далее, и так далее. Добавлю, может быть, его в левое меню, хотя у меня там уже... Здесь можно добавить, видите, в левое меню можно добавить раз, два, три, 4, 5. 5 групп для удобства. Остальные надо искать в группах. Вот. И а, всем нам известная группа. Напоследок еще скажу. А, пять минут. Инвалиды ищут работу, так да, как вы видите. А, это вот я сюда поставил чат нашей школы для грудничков. Да, у нас теперь есть чат. Кстати говоря... Стипендия даже выплачена уже трем, а, трем ученикам пока что. А, и, собственно, вот. Вы видите, сколько здесь а, человек. Но а, когда я сюда пришел, здесь было около тысячи. Я уже, по-моему, года три здесь модератором. И модератор я здесь волонтер. поэтому Сейчас уже есть а, как бы, такая возможность размещать какие-то рекламные объявления. За небольшую сумму вот создатель предлагает мне, чему я очень благодарен. Но пока у нас не так много рекламных. Но рекламных, естественно, то, что касается инвалидов. Вот, это уже на, на усмотрение создателя. И э, в группу мы стараемся, что мы, мне как бы брать деньги за модерацию смысла нет. Потому что я здесь ну, минут 5-10 в день уделяю. То есть это просто... Грубо говоря, вот есть правила, да, все, что не по правилам, я удаляю, все, что по правилам, я публикую. И то бывает, а, и то бывает какой-то а, какие-то накладки происходят. Поэтому, собственно, вот ведение группы, да, но это ведение группы такое тут все зависит э, от того, кто печаль, кто э, дает информацию, да, вакансии. Ну, творчество здесь я иногда еще вот, продвигаем, допустим, «Анвалид по зрению». У него есть канал Иго Игорь Воробьев, он блогер, ведущий канала «Воробей ТВ» на Ютубе. И ищет он работу, разбирается хорошо в компьютерах, может ремонтировать компьютеры. Вот он создал да, и группу свою, и канал на Ютубе. И, пожалуйста, там можно и пожертвование сделать, а можно и работу предложить человеку. Что, что будет очень полезно, да. Для инвалида по зрению он может научить, как читать и писать шрифт, шрифтом Брайля, да. Рассказать о шрифте Брайля. Вот. Таким образом, эта группа, да, она у нас такая информативная. Вакансии, резюме, вакансии, резюме. Ну, иногда творчество, да, у меня есть, так как я инвалид, обучение, естественно, инвалидов, так как я инвалид, и друзья у меня тоже, да, и у меня есть творческие, их работы очень хорошие, музыкальные, выкладываю сюда, ну, те, кто согласен. Вот у нас объявление, допустим, о продаже, и это объявление, сейчас они, сейчас они просто размещаются, но... Было предложено за оплату. Кстати, они и не против оплатить за несколько постов допустим, 200 рублей. Вот. Но пока что, пока что такой необходимости нет. Потому что эту группу создатель делал не для заработка, а для того, чтобы помочь инвалидам. Вот таким же, может быть. Модера модератором опять же которые потом смогут подрабатывать да поэтому мы стараем, стараемся здесь делать чтобы чтобы не было здесь ничего лишнего ничего того что не по правилам вот а еще я вам хотел показать группой Допустим, вот можно разные делать группы, да, по языкам можно создавать свои группы, если вы что-то умеете. Вот калибри и слон у меня там просто разные пока что. Но веселые не очень истории, также перепосты, интернет-радио, видеокод для инвалидов. У меня группы пока маленькие, на них я не зарабатываю. Эта группа у меня информативная для моей курьерской деятельности. Вот. А также есть, видите, японский язык. Пожалуйста, вот сколько подписчиков, и ради бога, изучайте японский язык. Хоть, хоть целый день изучайте японский язык. да? А, зачем, спрашивается, нужна тогда моя группа, да, если кто-то может просто зайти в группу японский язык и, и учить там. Но моя группа именно а, на поиск а, преподавателя, ну, как сказать, репетитора. То есть, именно по обмену. Тут вы будете учить японский, да, а, опять же, то есть, понимаете, смысл в том, что когда два человека, да, тут у вас уходит, допустим, ну, если по 45 минут урок, да, то у вас уходит, ну, с перерывом, да, два часа, допустим, сначала вы какой-то урок э, даете или, или ваш... Коллега, да, сначала учит вас английскому, что вам надо, вы ему говорите. А потом ему что-то надо. Например, он хочет научиться на гитаре, а вы это умеете хорошо. То есть вот такая система. И в результате, в результате получается, что и, ну, может быть, какие-то между вами там уже отношения сложатся, может быть, какие-то там доплаты кому кто сколько хочет, да, у нас-то нет никаких комиссий, мы не, не, не комиссионный сервис, можно сказать, посреднический, но не комиссионный. Орг, а оргвзнос я уже объяснял, для какой цели. Ну, в принципе, может эта группа и не разовьется, неважно, главное идея, идея, а все остальное, да, идея и а, над, над этой группой работать, а все остальное потом придет. Вот, кто что-то умеет, создает группы. Например, SEO-оптимизаторы создают группы и учат себе SEO спокойно. Да, а я вам хотел показать группу а, на, наш, нашего сотрудника. Нашего сотрудника, которая именно сделана для чего? Для того, чтобы там... А, <coughs> Человеку интересно, допустим, не только создать да, группу, там есть стихи, там есть какие-то а, мысли такие, фотографии есть. Но это в основном женские группы, а, есть такие. Вот пандок А. Это секта свидетелей Винни Пуха, тоже юмор, хорошая группа. А разной тематики можно сделать вот хоть группу музыкальную новинки музыки допустим или группу посвященную посвященную вашему исполнителю любимому поэту или художнику допустим так или по психологии допустим по разным религиям допустим есть группы сам, самое все, что, все, что да, работа из дома, обучение, вакансии, академии вот, обучение программированию, музыкальное сообщество. В общем, все, что угодно, вы можете создавать. Да, все, что угодно. А вот, что, вот например, я подписался, да, вот здесь вот очень интересно. Для меня лично. Языки как таковые для меня очень интересно. По бизнесу, по обучению, просто по общению группа, да, создавать можно. Но как-то что-то я не могу найти, чтобы вам показать именно то, что создать просто. Да, создать просто, а вот чтобы зарабатывать. Чтобы зарабатывать Вот группа нашего сотрудника Вот это вот Гарпи Еще есть а, грани роскоши Как вы видите 56 тысяч подпис подписчиков а, Раньше их было 40 тысяч Теперь уже их вот как вы видите, да, можно нарисовать самому картинку, можно где-то найти. И группа, посвященная посвященная она разным, да, разным таким делам, можно сказать, сердечным, да. То есть, а женщин тут, стихи есть, и есть здесь картинки, соответственно, разнообразные, То есть, вот, пожалуйста, пожалуйста, можно рисовать. Ну, грани роскоши есть и грани роскоши. Вот здесь же, видите, можно... Э, э, есть уже 56 тысяч подписчиков, но вы сами понимаете, что они не сами все сюда пришли э, просто так, да, и тут сидят и как бы... Еще хотят платить за рекламу. Нет, конечно. То есть, человек делает эту группу ежедневно, да, работает. То есть, надо и эту группу рекламировать опять же. И самое главное, надо ее вести. То есть, надо не просто одно и то же, да, перепущивать, да. Но по ситуации, как на душе, допустим, какое-то стихотворение может где-то найти или сочинить, да, и найти картинку такую непросто как бы понимать все это очень очень непросто вот и здесь мы в ссылках да находимся моя группа инвалиды ищет заказчиков покупателей потому что сотрудник наш его очень много вот здесь поможем всем миром, то есть человек уделяет внимание благотворительность это очень здорово то есть я вам Показываю то, что группу создать легко, а все остальное это уже, это уже ну, так скажем, и группу-то создать тоже надо подумать, как сделать и а, обложку, да, и а, описание информация, допустим. Можно короткую, да, допустим, можно расписать там на, на две страницы, можно придумать правила. То есть, все делайте, все, что, все, что да. Вот чат, допустим, заходим. И вот, пожалуйста, вот у нас тоже так будет. Подарить, э, допустим, 100 рублей, если вы хотите. Подарите, если не хотите, не дарите. А в нашей новой группе будет орг взнос обязательно 10 рублей, потому что я уже объяснял почему. Вот, а тут мы ищем, да, заказчиков. Здесь э, тоже есть кнопка «Пожертвовать». Здесь я написал «50 рублей». Ну, в принципе, тут можно и любую, любую сумму, потому что я предлагаю доставку, доставку, если инвалидам нужна доставка. Кто-то что-то делает, да, вяжет, допустим, и заказчик заказывает. Надо отвезти, привезти. Мне это сделать легко. Даже я могу по городу, собственно, обойтись и без пожертвований. Но пожертвования мне пригодятся, потому что, допустим, Доехать куда-то на маршрутке будет и быстрее, и как бы времени займет меньше, потому что времени у меня тоже не очень много. Вот, это было, был у нас урок номер, номер 3, по-моему, или 4, а может просто. Неважно, какой номер, да, урок. Потому как начинать создавать группы ВКонтакте, зачем они нужны. Для заработка или не для заработка, просто для души, например. Есть, можно группу создать и для души. А можно и для заработка, и для души одновременно. то одно другому не мешает. Как бы не бизнес, не то что бизнес, да, но подработка, подработка как я уже говорил, никогда не помешает. Вот, всем спасибо, всем удачи, прошу прощения, опять у меня получился длинный урок. До новых встреч, школа SEO для грудничков.